Здравствуйте, с вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видео набор инструментов компании стелс на 82 предмета, артикул товара 14105. Начнем с упаковки. Вот такая упаковка идет сверху на кейс, она одевается. Тут полноценная коробка, можно сказать так. Если кому важен подарок, коробка очень нарядная. Информация, которую указывает производитель, это комплектация идет в картинках, указывается. Даже указали э, трещотку 72 зуба. Обычно другие производители не указывают, что трещотка на 72 или на 48 зубов. Здесь даже указали сколько зубьев имеет трещотка. С обратной стороны указывается lifetime, пожизненная гарантия, дает стелсный инструмент, кроме бит. Что еще? Так, и где набор производится, указывается так, под контролем указывается Гамбург Немечина, выробник, Тайвань. То есть, стелс немецкая компания, но завод находится на острове Тайвань. Тут гарантийный талон идет. На пожизненную гарантию. Прокладка, которая ложится между крышек. Но здесь почему-то они такую. Очень хлипенькую положили. Хотя можно ее вырезать самому, но в наборе она очень тонкая. Сейчас свою функцию выполняет. Так, начнем с трещоток. 72 зуба трещотки. Прямые. Комбинированные рукоятки. Резина. Пластик. На трещотке написано хромбонадивая сталь. Трещотки разборные. Есть быстрый сброс, фиксация головки. Присотели, нажали, быстро сняли. Длина трещотки под одну вторую дюйма составляет 260 мм. И маленькая трещотка длина 155 мм. Ну, все то же самое, 72 зуба, реверс есть, переключение право-влево, 72 зуба и разборная также. И надпись стелс на самой рукоятке есть. Что важно, что здесь обычно в обычном профессиональном инструменте хорошего качества надписи на трещотках делают как сказать, буквы, сами прессованных в саму рукоятку. Обычно на дешевых наборах просто пишут сверху краской. Такой вот. Небольшая пометка. Два Т-образных воротка под одну четвертую и под одну вторую. Маленький вороток длина 110 мм. В этот вороток длина 250 мм. Также он служит как удлинитель, если снять переходник. Получаем удлинитель 250 мм. Переходник вы можете использовать для перехода с квадрата 3 восьмых на одну вторую. Такая универсальная конструкция идет. И еще один у нас удлинитель под одну вторую. 125 мм. Под квадрат 1,4 У нас идет в наборе 3 удлинителя. 100 мм. 50 мм. Миллиметров, и гибкий удлинитель. 150 мм. Для труднодоступных мест. Два кардана. Под маленькую, под маленькую трещотку и под большую. Карданы здесь скреплены винтами, то есть они идут разборные. Так, теперь у нас две свечные головки. Свечные головки на 21 и на 16 мм. Внутри есть резиновые вставки. Отверточная рукоятка. Длина 150 мм, ручка полностью пластик, есть прицелительный квадрат сверху. Сюда можете вставить или вороток, или трещотку. Также можно сюда узлитель подсоединить. Применять вы можете в наборе или вставлять биты. Сейчас я покажу вам подсоединять биты. Получаем отвертку или головки под 1 четвертую, где-нибудь подлезть, там где не достанет трещотка. Так, теперь головки. В наборе шестигранный профиль головок идут в наборе только головки короткие. Головок длинных, если нужно, нужно будет докупить. Также нет головок покс. Шестигранные головки короткие. 1,4 дюйма у нас 13 головок. Вот ряд. Самая маленькая у нас на 14. Вернее, самая большая на 14 мм. Самая маленькая на 4 мм. Это 1,4 дюйма. И головки под 1,2 дюйма. Общее количество их 12 штук. Самая маленькая 14, самая большая 32 мм. Вес головки, самый большой, составляет 218 грамм. Обозначение здесь идет хром-ванадиовая сталь, стелс-логотип, и указывается 32 мм. Покрытие матовое инструмента. Материал хром сталь. сталь. Верхняя крышка, набор комбинированных ключей, 9 ключей, размеры. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 и 32 самый большой ключ. Также видите логотип стелс, размер ключа указывается и маркировка хром ванадилай Ключ комбинированный. Биты. В наборе два вида бит. Это под одну квадрат, одну вторую. Он применя... Они применяются с переходником, адаптером. Вот он. Выбираете нужную биту, вставляете в адаптер, и дальше подключаете трещотку. Общее количество битов, таких 15 штук. Они вот находятся в верхней части. Верхняя крышка, верхней части. И биты... В нижней части это уже идут с адаптером рисованные, под четвертую дюйма квадрат. Общее количество 17 штук. Профили бит шестигранные, торгсы, крестообразные и шлицевые. И есть вот такой вот переходник в комплекте. Можно его использовать или с шуруповертом одевать сюда головки. Сейчас. где биты вставлять сюда вот. так, по комплектации все кейс состоит у нас из двух частей из зеленого цвета зависть идут инструмент очень хорошо защелкивается даже с трудом некоторые даже переходим, вот, трудно достать очень плотно он сидит. Но это плюс, потому что у вас не будут цепаться инструменты. Запирание на металлические защелки. Нарядный кейс, видите, зеленый, серый, черный цвет. надпись пистелс Auto. Пластик жесткий. Гарантию стелс дают пожизненную, кроме бит. Вот на бите гарантии нет, это расходный материал считается. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Напоминаем за подписку на канал, за оставленный комментарий под видео. Вы получаете дополнительную скидку при заказе в нашем магазине. Спасибо!